В нашем доме на первом этаже находится Макдональдс, И, короче, мы с соседями скинулись, чтобы нам сделали лифт прямо, короче, в Мак, прямо из подъезда. Короче, я представляю, сколько я теперь буду жать. Да, очень много. мер половина всех людей на земле являются женщинами Но что мы знаем о них кто они say if you use this filter you look like your dad nope not at all I'll tell you what though I look more like my dad's best friend. Кто-нибудь мне объяснит, почему сахар высыпается, соль высыпается, а я не высыпаюсь. Я свою отбоялся, нахуй, отплакался, отбоялся. Вообще по хуйю. Ну, как говорится, сдох Максим и хуй с ним. На to... тебя сейчас брата приведут. Он вот такой, брат. Кто тебя обижает? Вот вот... Он... Why are you so fucking ugly, bro? Like, <laughs> <laughs> <Look at him. laughs> just a couple of guys, huh? Just hey, we're just vibing, bro. Alright, where's your girl voice? Show me your girl voice, let's go. I can't do a fucking girl Dude, voice. Dude, come on. Dude, I bet you can't even do a girl voice. I can do definitely a girl voice, but how about What you? The fuck? <laughs> Как ты мог забыть про сегодняшний день? Какой сегодня день? Да пошел ты. Повтори-ка. Пошел ты. Пошла ты. Не-не-не. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. ты. ты. Какое Ты что, угарай, ты что? Куда ты нас всех посылаешь? Куда Куда, куда посылаешь? Мы тогда в поход ходили, и там вот пошли мы с ней за хворостом. Она ко мне нагибается и говорит, приходи, когда все уснут к палатке. Я тогда очень обрадовался. Я тогда весь хворост один принес. А она пошла с девочками на реку и утонула. Как ваши впечатления? Вы выспались? Нет. Эй, вы где нахуй? Какую сумму вы хотите? Сумму какую, да. чтобы купить сигарет, сигаретный завод виноводочный завод, чтобы купить должность мэра этого города. Ростова, да? Что? Города Ростова. Да, хотите? города Ростова, да. да. И, и виноводочный завод тоже хотите. И виноводочный завод и сигаретный завод. Ага. А машину какую хотите? Ой, машину. Бугате Вирон. А, а Мерседес не нравится? Нет, ну я сначала Мерседес серии триста, 300 да. серии 300. Нормальный вообще? Это когда вообще нехуй делать в гараже? с алкоголем разговор короткий я его не ну не, очень люблю ну пью но, не люб, но люблю но немного пью его но пью можно это любовь нужно проверить Здорово. с днем рождения с днем рождения Все, давай Мы, омада, ты минут и минут... Мы, мы, мы, мы, мы... Эспекто, патроном! Арик, да ты заебал! Выключи всю хуйню, дай посрать нормально! все кругом, да? Думаешь, поехали кататься с тобой, развлекаться? Да, Катяра? Жаль, что ты даже не догадываешься, что мы едем тебе яйца резать. Работает спецназ. Ленин обещал землю крестьянам, но это была шутка, и крестьяне землю не увидели. Крестьяне тоже были шутники, поэтому Ленин землю тоже не увидел. Подожди, одну секундочку, я сейчас малюка занят, да? Но я освобожусь и обязательно наберу тебя, маза Ау, бля! Андрей! Иду, иду! Окей. Что? Я тебя просила поставить воду на пельмени! Так я поставил! Да я в шоке, папа номер два! Драться будете по мусорским правилам. Можно крысить, нарушать правила и кусать за хуй. <музыка> Фольги нету, что ли, или чё, блять? Где фольга? Мне нужна фольга. Где в шоколадке, твою мать? <звы> <звы> это насрать, мразь. Просто здравствуй, просто как D'un dun dun oo Dun Dun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 Когда незаметно, что женщина делает в доме. К примеру, вчера я просидела на этой кухне пол ночи. Не видно, что я тут делала. А я выживала пол бутылки вискаря. Смотрите, вот здесь 493 цвета. Приходит клиент и каждый раз сука, заказывает цвет, которого у нас нет. Как блять такое возможно? Сейчас я вам покажу как бороться с такой проблемой как укачивание в транспорте садите пациентов ведь какие у него были носки как у отца это я носки не смотрю а ну мужика да. Ich bin gespannt, wie die anderen das machen. Oh. Volkswagen, das Auto. Dad, Dima, Sie lernen Liska, erinnere mich, es wird nicht lange eine wenn Son, for I love to play with my say. it, Jimmy, name a partner. Banana. Banana. Banana. It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. It's the banana, and a na next to a banana, and a nah. Ну ты долго еще будешь, а? Слушай, давай 15 минут, я 15 минут, 2 часа назад было. Слушай, начинай. Это Так как. Сколько бы тебе там ни было лет, за один год ты сможешь сделать то, что будет олицетворять тебя всю жизнь так, как ты хочешь. Пожертвуй одним годом, сверх усилий, ради счастья на весь отведенный тебе срок. Ты знаешь, ты способен на это.